Всем привет, друзья! В этом видео я буду устанавливать на свой автомобиль Kia Rio 4 дополнительный стоп-сигнал. Заказал его на сайте AliExpress. Я довольно часто сижу на сайте AliExpress, смотрю различного рода автотовары и наткнулся на очень интересный такой товар. Светодиодная лента, предназначенная для дополнительного стоп-сигнала. Смотрите, друзья, у меня задний фонарик, забронированный темной полиуретановой пленкой. Видео на канале у меня уже есть. Можете перейти посмотреть Соответственно, смотрите, друзья Дополнительный стоп-сигнал я хочу разместить на заднее стекло А именно, я буду его клеить со стороны салона Напомню, что я переделывал стоп-сигналы на задних фонарях Теперь у меня при нажатии на стоп загорается здесь лампочка Здесь лампочка И аналогично с другой стороны Друзья, у меня установлены светодиодные лампы Яркость очень хорошая, даже с учетом того, что фонари забронированы, что в дневное время в суток, что в ночное, очень видно. Причем днем видно хорошо, ночью не слепит за счет того, что фары все-таки, точнее фонари, все-таки притемненные. Ну а теперь давайте, друзья, перейдем к самой светодиодной ленте, которую я заказал. На улице, конечно, погода не располагает каким-либо установкам. Довольно сляг, но все же смотрите, друзья, вот такая вот лента. А, размер ее Метр ровно Вот так вот она выглядит И с этой стороны мы видим, что Здесь идет обычная светодиодная Лента К сожалению, не знаю, сколько там всего Светодиодов, получается резинка красная Для того, чтобы создать эффект Как раз а, стоп-сигнала Наверху у нас клеющая часть Это 3М-скотч, который как раз будет Приклеиваться а, к заднему стеклу Но ну, а на обратной стороне просто полоса провод сам не очень длинный может быть около метра я боюсь что его не хватит для того чтобы протянуть по задней стойке и вытянуть его уже в сам багажник чтобы там подключиться к проводам стоп-сигнала но все же друзья смотрите я ее уже подключал предварительно проверял Если честно, мне не нравится эффект дарелла это когда точечный светодиоды видно я все-таки люблю когда у меня Цельная полоса, то есть свет идет цельной полосой, как у меня реализовано э, в катафоте. Но в любом случае я решил заказать, попробовать, посмотреть. Если понравится, то оставлю. но ну, а если не понравится, то, соответственно, в любое время я могу ее отклеить. Ну а теперь давайте, друзья, перейдем в салон автомобиля и будем крепить данную светодиодную ленту. Итак, переместились в салон. Клеить, как я и говорил, буду поверху. Длины ленты хватает как раз от начала стекла до его конца. А, смотрите, провод которые нужно будет провести в багажник, я буду проводить с этой стороны, но нужно будет предварительно снять вот эту вот обшивку. Для этого нужно будет откинуть сидение, снять вот эти вот удерживающие клипсы. Соответственно, за этими сиденьями тоже а, две клипсы, я их отстегну. Но прежде чем снимать обшивку, я все-таки первым делом приклею саму ленту, для того, чтобы уже провод потом аккуратно уложить и, соответственно, снять обшивку и прокинуть его в багажник. Ну что, давайте начинать. Смотрите, друзья, как я буду клеить. Данную защитную пленку я снимать не буду до конца. Я отклею где-то сантиметров, может быть, 7. Вот так вот. И буду постепенно приклеивать и тянуть вот эту ленту вниз. Для того, чтобы э, центрировать, так сказать, саму ленту и приклеить ее ровно. Итак, друзья, смотрите, ленту я наклеил, получается, она чуть больше стекла, и оставшуюся часть я засунул вот под обшивку крыши. Провод пропустил здесь за накладкой задней стойки, сюда, потом за пластиком провел вот сюда. Так, вот он, провод идет и уходит в багажник. Показываю. Вот здесь вот он выходит. Вот здесь я сейчас так временно соединился проверить. Подключать я буду а, к дополнительному стоп-сигналу. Здесь плюс-минус подкинул. Провода, естественно, родного не хватило. Придется наращивать. Буквально там, не знаю, еще может... Сантиметров 30, чтобы все здесь аккуратно уложить и подсоединиться уже к доп-стоп-сигналу. У меня здесь уже а, есть подведенный провод плюс а, к лампочкам, которые дополнительно загораются у меня на крышке багажника. Вот. Я думаю, что сюда же тоже плюс подкину и минус тоже возьму от доп стоп сигнала. В общем, сейчас я все соберу и покажу вам конечный результат, как будет гореть светодиодная лента днем при дневном освещении и уже как стемнеет тоже проверим. Так, ну что, друзья, все готово. Проверяем. Вот так вот она светится. Ну, на самом деле, не очень ярко, но опять же ее видно. Посмотрим еще, как будет ночью. В целом, конечно, не тот результат, который я ожидал, но я думаю, что все равно неплохо Смотрите, здесь у меня также Доп-стоп-сигнал горит И основные стоп у меня на задних фонарях И совместно все это смотрится вот так вот Ну а теперь давайте дождемся, когда стемнеет И проверим уже результат ночью Тоже очень интересно, как будет сидеть, кстати из салона светится намного приятнее потому что там диода развернута в сторону стекла а здесь прям как неоновая лента светится красным и если бы это было наоборот то есть таким свечением светило в обратную сторону было бы еще лучше ну ладно поездим посмотрим проверяем эффект ночью Ну что друзья вот и стемнело давайте проверять Нажал на педаль тормоза. Вот такое вот свечение получается. Ночью, конечно, смотрится все это получше. А теперь я включу все совместно с э, габаритами. Напишите, друзья, в комментариях, как вам такая светодиодная лента в качестве дополнительного стоп-сигнала. Ну а вот так вот смотрится со всеми включенными фонарями и противотуманками. В общем, вот такой вот видеоролик получился. Ссылку на данную светодиодную ленту я ставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи дорога, Всем пока.